Цена покупки 2 миллиона 450 тысяч рублей. Дисконт 30%. Экономия 1 миллион 50 тысяч рублей. Отличное вложение денежных средств в объект для сдачи в аренду и получения пассивного дохода. Второй объект ⁇ трехкомнатная квартира, общая площадь 72 квадратных метра. Московская область, город Балашиха, шестой этаж. Рыночная стоимость 8 миллионов рублей. Цена покупки – 5 миллионов 600 тысяч рублей, дисконт – 30%. Экономия – 2 миллиона 400 тысяч. Отличный бюджетный вариант для семьи. Наш третий лот на сегодня. Однокомнатная квартира, общая площадь 36 квадратных метров, город Сыктывкар. Рыночная цена – 1 миллион 800 тысяч рублей. Цена покупки – 1 миллион 170 тысяч рублей. Дисконт 35%. Экономия 630 тысяч рублей. Выгодное вложение в жилую недвижимость со скидкой полмиллиона рублей. Объект под номером 4. Жилой дом в Московской области. Общая площадь 150 квадратных метров. Земельный участок 2400 квадратных метров. Рыночная стоимость 6 миллионов 700 тысяч рублей. Цена покупки 5 миллионов 25 тысяч. Дисконт 25%. Экономия 1 миллион 675 тысяч рублей. Хороший вариант для личного использования, сдачи как гостевого домика или перепродажи. И замыкает наш топ двухкомнатная квартира Московская область, общая площадь 57 квадратных метров. Рыночная стоимость 4 миллиона 900 тысяч рублей. Цена покупки 3 миллиона 430 тысяч рублей. Дисконт 30%. Экономия 1 миллион 470 тысяч рублей. Высокая ликвидность при перепродаже. Друзья, если вас заинтересовал какой-то из этих объектов или у вас есть вопросы о покупке имущества на торгах, пишите нам в комментариях под этим видео.